Друзья, это видео будет интересно и полезно тем, кто рано или поздно, так или иначе, задавался вопросом о том, кто же ответственный за сепарацию в детско-родительских отношениях. Э, этапы, когда мы сталкиваемся с сепарацией, ну, такие две явные и одна более не, не, не фактическая, незаметная. В частности, это отлучение от груди, первое, да. Потом, когда ребенок уже начинает ходить 2-3 года, происходит такая психологическая первая сепарация, когда ребенок так защищает свои границы, ему важно, чтобы было все мое. Вот. Ну и последняя сепарация, конечно, всеми любимая, сепарация подростка от родителя, которая может начаться в 12 лет и закончиться в 18, 20, а то и в 25. И в этом видео мы поговорим о том, кто ответственен, кто инициирует процесс сепарации. С вами Лариса Бандура — психолог и психотерапевт. Я думаю, вы слышали две вариации теории, кто же ответственен за сепарацию, как она производится. И в одной из них так достаточно жестко говорится, что нет, родители отправляют на свои хлеба, там родители отлучают младенца от, от груди. Ну, там мама должна это сделать, перетерпеть, переплакать несколько ночей. Ну, слушать, как ее ребенок плачет несколько ночей, но крепиться и не идти к нему. И вторая вариация вот я, в общем-то, буду говорить про вторую вариацию. Она мне понравилась, я ее прочитала у МакВиллианс в книге, в частности, в главе про депрессивный характер. И смотрите, Вообще, на самом деле, исследования производились другим психотерапевтом, я сейчас не помню фамилию, не записала. Исследования состоят в том, что тех детей, которых рано отлучили от груди, или те подростки, которых рано отправили из семьи, когда они еще не были к этому готовы внутренне, получили очень огромное количество фрустрации. С, которым, с которой не смогли справиться, с которой не было ресурсов справляться, и они получили в итоге свой депрессивный характер. Про это, про сам депрессивный характер будем в следующем видео говорить, а здесь я расскажу, ну, вот к чему последствия, да, раннего, раннего отлучения от, от семьи, от груди и так далее. В частности, ну, смотрите, основной постулат, который мы должны помнить — это то, что у любого ребенка, у любого человека стремление к независимости, к сепарации, к индивидуации такое же сильное, как и стремление к зависимости. Это два сильных таких силы, сильные силы, сильных действий, да, которые нас внутри тянут. Вы, может быть, даже вот будучи взрослым, чувствуете, да, то вам хочется в зависимость от кого-то, то вам хочется сбежать от кого-то. И эти дихотомические какие-то движения у вас происходят периодически, ну, в течение жизни, с большими или меньшими периодами. В частности, у детей тоже есть. Они как и зависят от мамы, от родителей, от мамы-папы, так и хотят от них уйти, да. Соответственно, когда, когда, ну, когда ребенок готов, когда он получил достаточное по количество поддержки от родителя, он сам будет, ну, от вас уходить постепенно. В каких случаях, например, вот в частности, да, с грудным вскармливанием, в каких случаях этот процесс затягивается? В случаях, когда у матери не очень удовлетворительные две вещи: либо социальная жизнь либо личная жизнь там, с отцом не складывается. Да? В таких случаях мать будет бессознательно удовлетворять свои потребности в реализации. Ну, вот она реализуется максимально через, через такое слияние с ребенком, да? когда он уже пойдет, станет на свои ножки, уйдет и не будет нуждаться в ее груди, но вроде бы как она уже не так цена и нужна. Вот, а вообще ребенок, если наелся и не голоден, не, не голоден и все с ним хорошо, ну и всего ему было в достатке от матери, он собирает руки в ножки и начинает уже от матери потихоньку уходить. Он сам отказывается от груди. В этом процессе очень может помочь папа, если папы э, в достаточном количестве есть в жизни ребенка, то это еще больше ресурса ребенку дает, чтобы уже отделяться от матери. Ну и как бы и матери ресурс дает, что она кому-то нужна, кроме этого ребенка. Да? Ну, смотрите, важный фактор. Мать должна быть рядом и ну, в эмоциональной доступности, чтобы ребенок стал действительно готов к сепарации, чтобы его готовность появилась. Да? Подросток, например, он вообще должен э, хорошо понимать, что в случае какой-то проблемы, если он не выдержит, если его ресурсов не хватит, он может всегда вернуться, что ну вот мать есть, она никуда не девается, она меня не бросила, она на меня не обиделась, не, не злится, не винит меня, а вот именно вот можно будет к ней прийти и все будет хорошо. И это знание помогает ребенку отделиться. Ну как бы может парадоксально немножко звучит, чем больше вы для ребенка есть тем больше у него есть способность возможность уйти от вас вот как-то так а если вы ну ребенка фрустрируете раньше чем у него есть на это готовность он пойдет на это он сепарируется да если там его насильно от, от, от, от груди забирать или насильно отправлять из-дому он сделает это но это приведет его к депрессивному характеру сначала просто к депрессии а потом к какой-то хроническому такому и как я уже говорила, э это родители mm. в большей степени сложно переживать сепарацию ребенка, чем сам ребенок. Ребенок, да, кстати, понимает, что матери может быть больно, там, тоскливо, что что он уходит, например, это в подростковом возрасте, да, даже наоборот ожидает, что у матери там какие-то слезы появятся, когда он там в первый класс пойдет, когда школу закончит, когда на первое свидание пойдет, когда институт закончит, и когда вот в конце концов вообще переезжать будет, да, и здесь, смотрите, две, ну, крайние реакции матери. Это реакция сильное такое вызывание чувства вины, типа, ой, как же я теперь без тебя буду, я без тебя не выживу, а мне будет грустно, а мне будет тоскливо, а что же мне теперь делать в моей жизни? И это у ребенка вызовет чувство вины, и впоследствии он будет считать, что вот это естественное желание быть свободным причиняет людям боль. И второй вариант это когда наоборот контрафобическая реакция, знаете, это мать, которая ну заранее понимает, что ее ребенок бросит ее, и она уже заранее как бы отталкивает этого ребенка. Это начинается еще с раннего детства в плане там, почему ты не можешь сам играть в свои игрушки? Почему бы тебе самому с этим не разобраться? Да ты уже большой, разберись. Ну вот какое-то вот такое вот отталкивание ребенка в конце концов приведет его внутреннее состояние такой ненависти к своим потребностям в, в, ну, в том, чтобы быть свободным. Там и ненависть к зависимости, и ненависть к, к тому, чтобы быть свободным. Но в обоих случаях ребенок будет считать себя плохим, что ну, я что-то плохое делаю. Ну, там какое патологическое чувство вины, ну и депрессивный характер, о котором поговорим в следующем видео. С вами была Лариса Бандура. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии. Напишите, как у вас проходила сепарация, например, в вашем подростковом возрасте, как вас родители отпустили. Ну, конечно, отлучение от груди вы не помните. И напишите, если у вас был опыт со своими детьми, как вы вот замечали, что период сепарации начался и как вы реагировали, как на это ваш ребенок отреагировал, как оказалось на вашу семейную историю, все эти сепарационные процессы. Вот. И записывайтесь все на консультацию по skype.larisa.bandura, либо на сайте bandura.com.ua, там небольшая формочка, И записаться можно только в текстовом режиме, мне очень неудобно отвечать на звонки, я очень крайне редко могу это сделать, потому что я то работаю, то на сессии, то на специализации, то просто отдыхаю, и мне, ну, не комфортно говорить по телефону. Я, правда, такой человек, который не очень любит по телефону говорить, мне комфортнее в текстовой переписке. Все Буду рада всем вашим обращениям. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи на консультациях. Пока.